Контура. Не проверял короче, свою корчажку Примерно с недельку Там короче, ротанчиков уже набилось Ну, корчажка-то это не сеть Рыба не портится Ни хера уток полетело 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 штук, друзья Охуеть Вот это да будет Видно? Ебаный, у нас телефон Не успели Нихуя Табун, друзья Сейчас, короче, поставлю Телефон на место Где он будет снимать Как я высыпаю Ротанчиков Охренеть, ну в лед можно было стрельнуть, друзья По крикошам короче, Вот сколько рыбки Смотрите Друзья, видали, сколько ротанов? Смотрите, обалдеть сколько. Я даже не знаю, счета им. Но сейчас посчитаем. Вот. Сейчас, короче, пускай пишет. Не знаю, что видно. Ну, вот так, я думаю, все будет видно. Ну, короче, эти ротаны вообще классные в муке. В муке обалденные. Вот такие вот, вообще охуенные. Вот таких можно, вот таких вот уже, на наживку использовать, на самого уже ротана. Сейчас я пакет достану, посчитаю. Пошел, короче, косачей посмотреть. Для да, корчашку проверить, да хлебом зарядить. Но я так понимаю, ей хлеб нафиг не нужен. Там хлеба вообще не было. Так, это хлеб сюда. Надо для локаль. Пакетик одну. Так, два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать. Так, четырнадцать. Так, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать два. 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 44 46 48 50 62 64 56 68 60 62 64 66 68 70 72 74 84 86 88 90, друзья, ротанов Короче, килограмма где-то Ну вот, смотрите Килограмма 2 где-то 80 ротанчиков Друзья Так Надо мне здесь, наверное, припрятать Потом вечером пойду Проверю еще раз корчажечку Ну вот, смотрите, ротанчик это, конечно же, не крупные. Крупные на удочку ловятся. Я вам скоро покажу их. А здесь, короче, вот это вот самые ночные ротанчики. А может, попробую я их засолить под прессу. Говорят, офигенные. Как мой его потом скоптить с кишками. Ну, посмотрим, друзья, с женой поговорим, решим, что сделать. Вот такая вот лежаночка лося. вот лежал вот примерно где-то вот здесь вот я стоял вот возле этой березы сломанный метров 80 примерно он отсюда устал и пошел туда ушел короче вот тут вторая есть лежанка вот Друзья, вот здесь вот он тоже лежал. Видите, все излежено. Как-то так. А вот здесь вот видите, сгрыз веточку. Погрызы были. Вот, видать, рогом сломал. Вот это рогом отломанное. Я так думаю, потому что вот сломано. Видите, вот это вот палочка сломанная. Так, ну это не эта ветка Та куда-то улетела Видите, пощипана Веточка Здесь тоже это. Ходил вот здесь Вот лось Там вот тропа Такое вот березовая. Заболоченное место. Классно. Была бы лицензия. И карабин. Было бы вообще, друзья, четко. Можно было бы лосика войнуть. А так нельзя опасно. Штраф за него, блядь, 250-400 тысяч за заставку. За лося 240, по-моему. Опасно, друзья. Вот и приходится только смотреть ходить. Что интересно, приходится в такие болота заходить. Ради адреналинчика, чтобы... Даже если фу увидишь, то что то есть. Посмотришь на лося хоть. В том году оттуда вот, козу сюда загонял. В это болото. Помните, я ходил, снимал вас вы ее видели она прыгала вот. нынче решил зайти в это болото посмотреть как здесь дела обстоят Ну, вот такой вот болото красивые друзья кому нравится ставим вот такой лайк за лежанки лосиные и за погрызики с заломами сейчас короче гон на них сегодня по моему уже 27 сентября вот. Но у меня у знакомых ни у кого нету лицензий. Вот такие дела, друзья. Ладно, давайте пойду дальше прогулять. Пойду сейчас косачей смотреть. Время уже четвертый час. Вот, друзья, почему я сказал заболоченная, а вы болотинку не увидели. Видите, вот болотца, вода. Вот такой вот рогоз здесь растет. И поэтому здесь вот такие вот сухие березы стоят. Они, короче, вымочены. Вот здесь вот с листвой, это по кромке болот, а это в самом болоте. Видите, сколько их стоит? Вот этих берез. Столько, блин, дров загублено. Вообще тут кубов 200-300 березы стоит. Вот. Но вот такую вот валить нельзя. Потому что она на корню стоит. И потом лесники будут думать, что ты целую березу свалил. Вот так. Вот так вот. Приходится ходить по таким... Топим. Вот, вот идешь. Вот. Радостно, что вот такие вот березки попадаются. На них можно наступить и по ним проходить вот так дальше. Вот, а, чуть не упал. Вот так. Равновесие нарушено. Уже ее на ключе висит. Вот видите? Вот такая вот топь. Среди леса. Лет, может быть, пять назад здесь ничего не было такого. Потому что березы, видите, еще не упали. Заболотилась махом. Также вот в лесу встречается вот такая вот костеничка. Ягодка. Вот такие вот паучки. Вот, паучок, паучок, еще не вот такая костяничка. Вот. вот такая вот вкусная ягода. Вот, таежная. Угу. Число сладкое. Ага. Ну, вон она еще. Она. Угу. Угу. Сейчас, друзья, попробуем на вот эту осинку забраться и посмотреть болот. Ради интереса. Покажу вам. Если б она не обломится сейчас. Блин. Качается. Сильно качается. вот такое вот болото заболоченное но ну, а дров тут сушника валяется много видите о синий в основном наверное из-за этого здесь лоси ходят потому что осиний сейчас посмотрим может обголодная где будет смотрите друзья надеюсь видно вот тропа видите тропала сильно я сейчас не стал бы снимать это видео но вот два вывода у меня есть смотрите видите вот поцарапанная это вот он рожками чесал лось это вот он рога свои чесал видите и как бы вот у меня еще один вывод это вот ну нынче и вот смотрите такой же самый куст вот стоит но он старый вот здесь вот залом короче вот видите сломанный куст я так думаю, что он здесь Уже второй год подряд Чесал врага свои Наяривал Короче, вот обглоданная, видите Вот Как-то так Вот она, эта тропинка Вот он сюда ходит Вот такие дела, друзья Ходит. Ну а тут, друзья, видите Ну а тут, друзья, видите Листва поднято непонятно кто ее поднял вот так вот такие вот покопы и вот, вот такая вот выротая херня ну кто это может барсук или кабан а посмотрим следы что ли какие то есть. еще он жуки какие то голова у жука оторвана оторвана короче смотрите но это значит недавно жук еще живой Какая-то такая вот личинка. Но личинку кто-то не съел. Следы непонятно. Нет, это кабаненок. Смотрите, друзья. Это кабанчик рылся. Видите, копытце небольшое. О, небольшое копытце. Кабанчик, ага. Кабанчики тут ходят. Ребята. Обалдеть. Ну, а тут, видите, уже, друзья, и глубокая яма. Прямо. Вот. Хорошо выкопал. Ну, а тут вот, друзья, еще один вот такой вот интересный случай. Первый раз такой вижу. Свалина, короче, береза. Ну, отломалась, короче. Валежник лежит, видите? Ну, может, нынешнее, летом. И интересно, смотрите, как, видите, листья растут на окне. Смотрите, не листья, а сами веточки растут. Видали, как? обалдеть да и обалдею смотрите проросли веточки вот мелкие прям вот так первый раз такой вся береза такая она прям так смотрится офигенно смотрите и как будто бы в юном обвита со всех сторон обалденно смотрится дали ока классно ставим лайк друзья вот волнушки стоят вот три его на и вот сколько насобирал кучка видали какая хорошая волнушек червивых правда много и эти уже как бы перестоявшие но червей нету там сейчас еще попробую найти может что будет дождик что ли пошел мелкий Косача одного видал. Итак, ребята, вот залез на березку, короче. Набрал, короче, пол пакета этих волнушек. Ну, сел, короче, чая попил вот здесь на березе. Ну, и потом, короче, смотрю, вот так, по горизонту, вот так. Ну, метров, может, 300 от меня вот так шпарит косач, короче. Полетел туда, короче. Ну, вот так улетел. Но я начал делать вот так. <свист> Косач так. Потом, короче, смотрю через минутку. Вот это вот, видите, вот этот вот околок. Ну, до него метров 200. Хуякс, короче, прилетел на макушку, сел. Потом, короче, это. Я под... <свист> <свист> вот так поделал. Он, короче, Ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой вот так задел и полетел сюда в болото, короче. Вот так в болото улетел. Я опять сижу так... Делаю, смотрю, а он отсюда, короче, вот так круг дал, короче, и летит вот так, прям надо мной пролетел. Меня увидел, короче, напугался и полетел опять сюда в болото. Вот. Сейчас сижу. Ну, думаю, вот так вот будет лучше косача попробовать посмотреть, где они летают, короче. И, может быть, прилетят на звук, на мой, как я их маню. Друзья, слушайте, козел орёт. Mm-hmm. Может придет, <смех> а я, короче, собираю волнушки. Вообще разорался. <смех> Слушайте. Слышно? Смотрите, ребятульки, как растут волнушки. Видали? Прям семействами. Вот такими вот. Смотрите. Вот. Один. Второй. Третий. четвертый, Пятый. Там вот шестой. Шесть волнушек, короче, друзья. Видите, прям семейство. Семейство волнушечное. Я их вот так вот собираю. Сейчас червил их мало. Только переросшие старые. Я их сейчас смотреть сильно не буду. Друзья, вот смотрите. Видите, ножка какая. Обалденная. Жена дом переберет. Мне сейчас надо быстрее до корчашки дойти по светлоте. Если у меня телефон не сдохнет, я вам сниму, как буду вытаскивать этих ротанов. Все, давайте, друзья. А вот еще один, смотрите, я его даже не заметил. Блин, на ну сегодня, вот сейчас, пока я был здесь, Пороша прошла с дождем, с ветром, с офигенным. Короче, может быть, их и сморозят, эти грибочки. Друзья. Короче, друзья. Там еще я видел, сидел. Один косач пролетел. Это был четвертый. И потом, короче, еще пять штук сразу же пролетело. Манил-манил вот так вот летали. И сейчас, короче, шел вот одного. Поднял, взлетел, короче, десятый. Короче, набрал полный пакет волнушек. Сейчас вот иду. До карчашки осталось примерно метров 800, Ну, сейчас, короче, приду и. Поеду домой, друзья. Давайте думаю, что батарейки мне хватит. 20% зарядки. 15 включается. Фонарь. Все, давайте. Короче, друзья, в лед крикоша сбил. Сейчас вот пришел карчашку проверять. Крикоша не смогу достать. Сейчас. Придется завтра идти. В болотце упал. Слышно не на воду. Ротанчик. сейчас попробую пройтись там может быть обойду и короче друзья 44 ротана и вот этот вот крикаш вот добыл его. вообще все классно сейчас домой по-быстрому пойду короче все давайте друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал друзья хочу сказать вам почему я не хожу на утро, потому что у меня сейчас нету денег на дробовые патроны давайте кто может помогайте Ссылка на донат у меня в описании канала. Все, давайте ставим лайк.